Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео мы с вами поговорим о благоприятном аспекте между двумя близкими по духу планетами Юпитером и Нептуном. Этот аспект сформируется уже в феврале месяца этого года и фактически так или иначе он будет воздействовать целый год. Но самые сильные периоды его воздействия — это февраль, июль, а также октябрь месяц. Сейчас на экране вы увидите даты, когда этот аспект будет максимально точным. Но вы должны понимать, что речь идет об очень медленных планетах. Поэтому, соответственно, этот аспект будет воздействовать не один день и даже не одну неделю. Он будет воздействовать целый месяц. Так что обязательно наблюдайте затем тем, какое влияние вы будете ощущать на себе. Этот аспект будет воздействовать будто бы в противовес энергиям Козерога, которые чересчур активно начали себя проявлять в конце 19 и в январе 2020 -го года. Это был для многих довольно-таки сложный период, как в эмоциональном плане, так и в других сферах жизни. Но в целом, февраль месяц уже немножко меняет эти энергии и в частности благодаря вот этому аспекту о котором мы более подробно поговорим появляется ощущение легкости появляется вера в то что все решится самым благоприятным образом появляется оптимизм и желание что-то делать и Сейчас мы с вами рассмотрим, как данный аспект будет влиять на каждый знак зодиака и что полезного вы можете получить, почерпнуть от этого аспекта. Если говорить об обществе в целом, то надо сказать, что данный аспект способствует повышению уровня духовности. В принципе, общество начинает обращать внимание на эти темы не только на материальную сторону жизни, а также это период повышенной эмпатии, сочувствия, желания помочь тем, кто в этом нуждается, желания показывать те темы, которые действительно требуют внимания. И это период, когда будет повышаться эмоциональное восприятие людей в целом. То есть эти настроения будут будто бы витать в воздухе. Хочу обратить ваше особое внимание на то, что данный аспект воздействует очень и очень мягко. На фоне тех воздействий, которые были в начале года, этот аспект может ощущаться как тема, которая позволяет вам отвлечься от вопросов, которые вас тяготят, или от вопросов, которые создают напряжение в вашей жизни. И благодаря тому, что вы отвлекаетесь, вы можете зарядиться новым вдохновением и получить силы для дальнейших действий, для шага вперед. То есть, по сути, этот аспект во многом может проявиться в вашем мироощущении, в том, что появится возможность и желание отвлечься от тех тем, которые до этого момента были для вас достаточно сложными. Поэтому рекомендую вам смотреть это видео с целью получить рекомендации, с помощью чего вам будет легче всего возобновлять свой внутренний ресурс на протяжении всего 2020 года. Итак, Овны, Юпитер находится в вашем десятом доме, а Нептун в 12-м. Я называю это влияние наедине с собой. Этот аспект поможет вам либо работать удаленно, либо почувствовать какую-то свободу в работе, возможность немножко отстраниться, побыть наедине, работать более в такой спокойной обстановке, более уединенной. То есть по сути у вас появится больше возможностей отдохнуть и в то же время выполнять какую-то работу. Появится возможность эмоционально дистанцироваться и погрузиться в какую-то тему, которая позволяет вам возобновить внутренние силы. Это может быть планирование какого-то очень важного события, которое для вас будет как бальзам на душу. Это аспект, который дает появление новых возможностей буквально из ниоткуда. Это период, когда у вас появляется время, чтобы мечтать и строить новые планы. Скорее всего, последнее время, несколько месяцев точно, вы были как загнанная лошадь. И вам буквально не хватало времени, чтобы остановиться, подумать, чтобы, в принципе, перезагрузить себя. Все время вы выполняли какие-то достаточно сложные задачи. Этот аспект дает вам возможность обратить внимание на себя, на свой внутренний мир, на свои желания. И это поможет изменить некоторые моменты в вашей работе и в вашей повседневной рутине. Этот аспект дает такой эффект, что внутренние видение становится очень ярким. То есть вы отчетливо представляете свое будущее, вы понимаете, к чему вы пришли, куда вы идете дальше. Поэтому вам достаточно легко в этот период строить планы, так как вы отчетливо видите, к чему эти планы приведут и каким именно образом вам стоит действовать для того, чтобы достичь результата. По данному аспекту появляется именно Вера и понимание того, что действительно то, что вы планируете, вы этого достигнете. И это очень вдохновляет. Поэтому обычно данный аспект дает желание действовать, так как вы верите в то, что все планы осуществляются очень быстро. Также этот аспект может оказать еще такое воздействие, что вы сможете вырваться из суеты и хотя бы на время оказаться в том месте, которое поможет вам наполнить себя изнутри. То есть смысл данного аспекта в первую очередь — это перезагрузка и осознание жизненных целей и ориентиров. И, соответственно, у каждого этот процесс может проходить по-разному. Итак, тельцы. Данный аспект и его влияние на вас я описала как «активность на благо окружающих». Это период, когда вы можете быть тесно связаны с какой-то группой людей, с каким-то рабочим коллективом, с вашими друзьями. Это период, когда вы находитесь среди людей, которых объединяет одна идея и одна цель. Поэтому во многом, чтобы прочувствовать энергии данного аспекта, вам нужно будет оказаться в какой-то среде, которая вас будет вдохновлять. Поэтому ищите единомышленников, старайтесь объединять свои усилия с усилиями других людей, и только тогда вы сможете по полной программе ощутить данное влияние. Это очень хороший аспект для обучения в группе, для совместных поездок с друзьями или для командировок с кем-то из вашего коллектива. Это, кстати говоря, хорошее время для того, чтобы познакомиться с авторитетными людьми, либо же улучшить взаимоотношения с вашими руководителями. Данный аспект может способствовать тому, что вам будет легко найти перспективную работу за рубежом, работу, в которой вам могут предложить очень хорошую должность, а также уровень зарплаты. И в целом этот аспект способствует тому, чтобы вы презентовали свой интеллектуальный труд. Поэтому, в принципе, хорошее время для защиты диссертаций, кандидатских работ для того, чтобы публиковать статьи, для того, чтобы выступать на публику и показывать ваши достижения, связанные с какими-то интеллектуальными трудами. Если у вас есть иностранные друзья, друзья, которые живут в других странах, то в этот период ваше общение может быть более тесным, и появятся темы, которые будут вас объединять, и вы будете становиться друг для друга более интересными. Итак, Близнецы. Влияние этих двух планет на ваш знак я описала как осознание своего предназначения. Главный секрет для вас в этот период — это мечтать. И вы должны очень ярко визуализировать вашу мечту, связанную с карьерой, с достижениями. Вы должны абсолютно точно понимать, представлять, что вы хотите получить в этом году, к чему вы стремитесь, с какой темой связана самая важная ваша мечта. И по сути именно этот момент поможет вам получить желаемое. Вы можете ощущать вдохновение в работе и в целом это такой период, когда вы в работе, в общении с людьми больше опираетесь не на логику, а именно на свои ощущения. Поэтому если вам будет неприятный какой-то человек, то вы не будете с ним работать. И многое в этот период будет связано именно с тем, что вы хотите и с тем, как вы ощущаете себя в той или иной ситуации. Это очень удачный аспект для тех, чья работа связана с творчеством, с проявлением фантазии. А также этот аспект способствует привлечению новых людей в вашу деятельность. Если вы ищете людей для сотрудничества, если вы ищете партнеров, наставников, тех, на кого вы хотите равняться, идейных вдохновителей, то... Этот аспект вам обязательно поможет найти таких людей. По сути, вы в этот период как магнит, будучи вдохновленным человеком, вы привлекаете в свою жизнь таких же людей, которые будут вдохновляться теми же темами, что и вы. Также это, в принципе, довольно-таки хороший аспект для вас, чтобы повысить уровень дохода и свои финансовые возможности. Раки. Влияние этих двух планет я описала как духовную взаимосвязь. Это период очень интересный. Он может дать вам встречу с авторитетным человеком или с духовным учителем. Это может быть наставник, человек, с которым вы будете советоваться, на которого вы будете равняться. Данный аспект может дать вам поездку в какое-то важное место. И это может быть связано со встречей с очень важным для вас человеком. Также это очень хороший аспект для того, чтобы обучаться совместно с кем-то. В этот период кто-то может вам предложить обучение или вдохновить вас на то, чтобы получить образование в каком-то направлении. Поэтому будьте внимательны к подобным предложениям. Этот аспект очень хорошо воздействует на решение юридических дел в вашу пользу, при этом это решение будет происходить в довольно мягкой форме. К тому же данный аспект дает возможность примирения даже с теми людьми, с кем у вас был очень длительный конфликт. Этот аспект дает гармонию в браке и во взаимоотношениях с другими людьми, например, в деловой сфере. Это аспект, который создает хорошие условия для подписания новых контрактов а также для бракосочетания и венчания. Ну и, безусловно, данный аспект будет воздействовать на вас таким образом, что будет меняться ваше мировоззрение, мироощущение. Определенные границы будут стираться, и вы почувствуете, что очень долгий период времени себя в чем-то ограничивали, причем вы это делали сами. И в 2020 году появится желание выйти из тех ограничений, которые вы сами себе создаете. Львы. Воздействие этих планет на вас я назвала как мягкие, но очень глубокие перемены. На самом деле данный аспект действительно способствует тому, чтобы человек полностью пересмотрел свое видение определенной ситуации. Также он дает возможность полностью абстрагироваться от тех проблем, которые ранее были для вас как навязчивое состояние. То есть, если раньше вас что-то очень сильно беспокоило, если раньше вы не могли с чем-то смириться и буквально это вас очень сильно изматывало, либо, возможно, была сложная работа, которую вам нужно было выполнять, то этот аспект поможет вам найти покой, хотя бы на некоторое время, скажем, отойти от этого жесткого режима либо от очень таких сложных ситуаций, которые вы переживали внутренне. В этот период может быть своеобразное отношение к финансам. И, по сути, это хороший аспект для того, чтобы значительно увеличить доход, и при этом это может получиться очень легко и будто бы не запланировано. Но многое зависит от вашего желания опять-таки. Также данный аспект может дать очень интересный эффект, который можно описать как нечувствительность к стрессу. То есть в вашей жизни могут возникать какие-то ситуации, от которых других бы уже давно трясло но вы будете просто наблюдать за этим всем, будто бы внутри будет ощущение, что ничего страшного не произойдет. переживем и не такое проходили. То есть появляется будто бы внутренняя опора и поддержка, что позволяет вам не бояться и не останавливаться. Также данный аспект дает особые отношения с работой. Это период, когда появляется вдохновение творить на работе, вы можете менять подходы, и то, что ранее для вас было рутиной и сложным занятием, сейчас может будто бы второе дыхание проснуться, и вы это все будете выполнять очень легко и откроете для себя какие-то новые возможности и способы справляться со своими обязанностями. Девы, переходим к вам! Влияние Нептуна и Юпитера на ваш знак я описала как открытое сердце. В этот период вы действительно можете открыться другим людям. И это время, когда вы хотите дарить свою Любовь окружающим, вы хотите любить и быть любимыми. Это время, когда вы начинаете определенным образом взаимодействовать с другими людьми — это может проявляться в контексте взаимоотношений с одним человеком, но в целом этот аспект может давать очень большой размах, и он может повлиять на вас в том плане, что вы захотите, например, вести активно свой блог, общаться с аудиторией людей, которым интересно ваше творчество, либо даже создать этот блог и искать тех людей, которые будут интересоваться вашей жизнью. В целом данный аспект дает творческое взаимодействие с окружающими, а также большое сочувствие и сопереживание. Поэтому вы можете становиться чувствительными к проблемам других людей и можете обращать внимание на те моменты, которые ранее были для вас абсолютно неизвестными. И в этот период вы можете проживать определенные эмоции и состояния, которые раньше э, вы не, не проживали, не испытывали. В целом данный аспект дает вам желание жить не по правилам, а по э, своим внутренним ощущениям. То есть у вас появляется какое-то желание, и вы этому желанию следуете. И это может вас немножко выбивать из колеи, так как вы достаточно… Вот такой практичный знак, который связан с логикой, последовательностью. Но в этом году что-то может пойти не так, и вы захотите попробовать себя в чем-то новом. Ну и, безусловно, многие девы почувствуют острую необходимость любить кого-то и дарить ему свое тепло. Поэтому для дев 2020 год может быть связан с переменами в личной жизни благоприятными, а также, например, с рождением детей. Весы. Влияние Юпитера и Нептуна на ваш знак я описала как заботу и служение окружающим. Действительно, в этот период вы хотите очень мягко и последовательно выполнять свои обязанности, дарить ощущение комфорта вашим близким, особенно это касается родителей и членов вашей семьи, для того, чтобы максимально почувствовать комфорт и защищенность в этом мире, вы будете стремиться к этому состоянию и будете пытаться создать такое ощущение у тех людей, кто находится рядом с вами. В целом, поддержка ваших родных это для вас будет очень важная составляющая в плане карьерного роста и продвижения вперед. Как только вы получите эту поддержку, сразу же на вашей работе все начнет постепенно налаживаться, если были какие-то моменты, которые вас не устраивали. Это очень хороший аспект, который может дать вам повышение, либо улучшение условий работы, в первую очередь в эмоциональном плане. То есть, если было какое-то напряжение, то оно уйдет. Либо вы достигнете взаимопонимания с кем-то на вашем рабочем месте, либо появятся другие обстоятельства, которые помогут вам расслабиться и выдохнуть. Также данный аспект дает повышение уровня благосостояния вашей семьи. Вы сможете позволить себе намного больше. Это может быть даже щедрость по отношению к родителям. И, безусловно, это период, когда бытовые вопросы будут решаться достаточно легко. Если ранее что-то создавало проблемы, то сейчас вы найдете способ, как эти проблемы решать очень быстро. Скорпионы. Влияние Нептуна и Юпитера на ваш знак я описала как «вдохновение окружением». Это действительно очень интересный период, который может подарить вам новые знакомства. В вашу жизнь будут входить новые люди, и не препятствуйте этому. Очень высока вероятность начала новых взаимоотношений а также в принципе знакомства, которые привнесут в вашу жизнь легкость и какое-то движение вперед. В целом данный аспект дает ощущение внутреннего подъема и гармонии и может у творческих людей проснуться желание творить. Особенно это касается тех, кто пишет, сочиняет. данный аспект будет давать вдохновение и желание делиться тем, что посылает вам ваша муза. В вашем окружении может появиться человек, который элементарно будет вам поднимать настроение каждый день. Вы ему будете симпатичны, и вам будет приятно с этим человеком общаться, и это будет… Восприниматься на фоне тех событий, которые происходят в вашей жизни, как очень и очень благоприятный момент, как отдушина. В это время могут быть приятные поездки, особенно поездки с детьми. Этот аспект создает благоприятные возможности для отдыха, релакса, поездка к морю, возможно. То есть в целом этот год принесет вам какое-то внутреннее удовлетворение, которое. Вполне вероятно, может приходить через новые знакомства. Стрельцы. Влияние Юпитера и Нептуна на ваш знак я писала как тихая гавань. Действительно, данный аспект поможет вам ощутить уют, комфорт и защищенность в вашем доме. Для этого вы можете совершать определенные покупки для дома, если, особенно, вам чего-то не хватало в доме. Если вас что-то не устраивало, то по данному аспекту вы сможете все организовать таким образом, чтобы вам было максимально комфортно. Данный аспект может давать вам гостей из других стран, может быть встречи с родственниками, которые живут далеко и которых вы очень давно не видели. Для некоторых стрельцов данный аспект обозначает то, что в их жизни появится новый человек, который станет для них, как членом семьи, либо же это может быть желание создать с кем-то семью, либо же это просто будет человек, который будет давать ощущение комфорта и безопасности, с которым будет очень приятно общаться. Также данный аспект говорит о том, что в вашей жизни появится свободное время, которое вы сможете проводить с вашей семьей, детьми. Это время, которое будет лично вашим. И только вы будете решать, с кем это время делить. Данный аспект может давать эффект, э, что вы проживаете жизнь в своем мире. И поэтому может наблюдаться некая отстраненность от тех дел, которые еще недавно были для вас сверхважными. Это период, когда ваша активность внешняя, связанная с работой, карьерой, может снизиться. В то же время вы будете уделять много внимания вашей семье и близким людям. Козероги. Влияние Нептуна и Юпитера в первую очередь даст вам ощущение, что жизнь разнообразна. До этого момента из-за сложных аспектов и влияний на ваш знак вы могли ощущать рутину, которая будто бы никогда не завершится. В вашей жизни было много монотонностей и обязанностей, но при этом вы очень мало получали взамен каких-то эмоциональных моментов. И данный аспект поможет вам выйти из этого круга обязанностей и рутины и прочувствовать, что жизнь намного интереснее и разнообразнее, чем вам это казалось в последнее время. В первую очередь данные изменения могут произойти через новые знакомства, а также через какие-то интересные поездки. В первую очередь вы будете ощущать вдохновение и желание куда-то поехать. Вы осознаете, что вы могли бы в принципе и раньше куда-то съездить, но просто не было к этому желания. И сейчас это вдохновение что-то новое узнавать появится. А также это хороший аспект для того, чтобы в вашей жизни появилось душевное, приятные, теплые общения. В вашей жизни может появиться новый формат общения, к которому вам нужно будет привыкнуть. И это может быть период, когда вы очень легко войдете в новое окружение, в вашей жизни появятся новые люди, но при этом вы не будете ощущать какого-то дискомфорта, будто бы это все искусственно происходит. Наоборот, все будет очень легко, ненавязчиво и вы будете ощущать себя в этом процессе комфортно. Также будет повышаться ваша общительность, но без ощущения, что вы теряете личное пространство. То есть это общение достаточно такое эм, с соблюдением дистанции, но в то же время вы получаете то, что вам необходимо. Это вдохновение, взаимопонимание и ощущение, что вас уважают и ценят. Кстати, этот аспект также дает вам возможность проявить себя как авторитет по отношению к тем людям, которые вас окружают. И вы можете даже выступать на публику с какими-то своими мыслями, делиться своим опытом, например. Водолей. Влияние Юпитера и Нептуна на ваш знак я описала как неожиданная поддержка. Действительно, данный аспект может проявить себя Абсолютно неожиданно, и он поможет вам решить целый ряд финансовых вопросов, которые могли возникнуть в вашей жизни. Также это очень хороший аспект для того, чтобы иметь возможность морально отдохнуть от каких-то тем, которые вас сильно беспокоили в последнее время. Также у вас может появиться новый источник дохода, и даже если будет какая-то поддержка со стороны, либо новый источник дохода, это может быть нестабильно. Но это будет вам необходимо. То есть даже этот момент будет восприниматься вами как что-то очень хорошее, очень позитивное. Данный аспект может дать вам неожиданную покупку, поездки к морю, а также какие-то перемены в плане питания вы можете что-то пересмотреть, вот именно то, что связано с вашим приемом пищи, либо это рацион, либо это режим вашего питания. Рыбы. Влияние Юпитера и Нептуна на ваш знак я описала как осознание своих возможностей. Это период, когда вы получаете большую обратную связь и поддержку со стороны других людей, рабочего коллектива, друзей, тех людей, с которыми вы так или иначе сотрудничали. Этот аспект даст вам ощущение, что не только вы обязаны помогать окружающим, не только вам не все равно, что происходит в жизни других людей, но и окружение также готово заботиться о вас и поддерживать вас, когда вам это необходимо. Этот аспект поможет вам возобновить доверие к людям, и в целом вы будете более открыты для сотрудничества и взаимодействия с другими людьми. Скорее всего, в последнее время вам было достаточно сложно с кем-то о чем-то договориться и выполнять какую-то работу совместно. Но данный аспект принесет новые энергии, которые помогут вам справляться с какими-то коллективными решениями. Также данный аспект дает легкий путь к тому, чтобы достичь то, что вы задумали. Это очень хороший аспект, когда вам помогают окружающие, когда вы очень четко осознаете свои цели и понимаете, что буквально еще чуть-чуть. И в вашей жизни появится то, о чем вы так долго мечтали. В целом, самое главное, что даст этот аспект для вас, это осознание собственной значимости через отношение к вам, вашего окружения. Вы начинаете понимать, что окружающие вас ценят, что во многих вопросах вы незаменимы, что во многих вопросах ваше окружение готово на вас опереться и оно вам доверяет, оно вас ценит, любит. Поэтому я думаю, что вы действительно осознаете много новых возможностей в этом году. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Пишите в комментариях, как вы ощущаете этот аспект. Делитесь обязательно событиями, которые происходят в вашей жизни. Мне очень важна ваша обратная связь. До скорых новых встреч, пока-пока!